Даже никаких справок паспортных, там, фотографий, скринов ничего не спрашивал. По сути, доверил им полмиллиона рублей, даже не зная, как на самом деле Патрика зовут по паспорту. Всем привет, меня зовут Александр. В этом видео я хочу рассказать историю покупки мотоцикла Кивасаки Z1000SX, поделиться впечатлениями от работы по подбору мотоцикла, проделанной Патриком из Глобус Мотом, а также озвучу полную стоимость приобретения. Мы опять в том же гараже, спустя сколько лет? Yeah. Год. да? В прошлом году это было? Yeah. По весне? Или по лету? По осени. По осени? Это что, так быстро мотоцикл продают? Ну... Mm. Вот нужны деньги. Да. Короче говоря, мы здесь уже покупали по осени в прошлом году. Это был ER 6 м да? Мка да, была. 12-го года, что ли, там? Вот так вот. Отправляли мы его куда-то тоже. В воронеж, наверное. Да, в воронеж. Короче говоря, мы в этом гараже были год назад, даже меньше года, да? Нет. Так по осени. По осени больше быть. Больше года, получается. 40. А, полтора. Я ж чему, Это не в прошлом году, а позапрошлом году было, получается. Да, это позапрошлом году. Да, 16. в шестнадцатом. году это было. Я смотрю, что-то как-то в знакомое место едем. Это я вас знаю, вы мне покупали мотоцикл. Начинаю кубатурить и вспомнили, оказывается, что мы покупали уже держку. Начну с небольшой предыстории. Канал Globus Moto я начал смотреть больше года назад, когда выбирал себе первый мотоцикл. Искал информацию, как правильно осматривать технику перед приобретением. Но информация мне тогда не пригодилась, так как я купил новый Kawasaki Z300 у официального дилера. Через год мне захотелось поменять мотоцикл на что-то посерьезнее. Я выставил на продажу сотку, подкопил еще денег и приступил к поиску нового мотоцикла. Конкретной модели на примете у меня не было. Искал просто что-то от 100 лошадиных сил, света защиты и системы АБС. Бюджет первоначально рассчитывал около 400 тысяч. Но сразу скажу, что я в этот бюджет не уместился и потратил больше 500. Но об этом расскажу дальше. Как почему все любят аккумулятор Дельта? Объясните, потому что дешево. Да. У себя в Нижнем Новгороде и ближайших городах я не нашел ничего, чтобы меня заинтересовало, а ехать куда-то далеко мне не хотелось. Времени не было, да и желания. Особенно если учитывать, что нередко осмотр заканчивается разочарованием. Когда едешь куда-то целый день, а, оказывается полный хлопок. В итоге я решил обратиться в Глобус Мото. Лично с Патриком я знаком не был. Нашел его страницу ВКонтакте и написал, что хочу заказать подбор мотоцикла. Нужно было выбрать тариф, по которому мы будем работать. Я выбрал тариф полный. Принцип примерно следующий. Заказчик указывает, какой он хочет мотоцикл, модель, год, цвет, а также говорит, какой у него на это есть бюджет. После полученной информации Патрик изучает вопрос, и если он считает, что сможет найти адекватный вариант в этот бюджет, то соглашается. После этого заказчик переводит Патрику стоимость пакета 20 тысяч рублей, и Патрик приступает к работе. Я выбрал Honda VFR 800 с ABS, начиная с 2006 года выпуска. Цвет мне был не принципиален, но желательно красный. Бюджет 400 тысяч. Патрик сказал, что подумает и сообщит, сможет взяться или нет. На следующий день вечером мы созвонились. Патрик сказал, что за 400 тысяч найти в эфир можно, но он будет не в очень хорошем состоянии. Также он сообщил, что у него есть вариант купить со скидкой более свежий выфер в салоне Frashaft. И спросил, если у меня возможность прыгнуть выше бюджета 1000 на 50. Речь шла о мотоцикле 2014 года в красном цвете. Помимо осмотра и покупки мотоцикла, Патрик также может поторговаться с продавцом с условием 50 на 50. То есть, если он э, скинет цену на 1000 рублей, 500 рублей его. Тот выфер мне понравился, и я решил поднять бюджет, но денег мне на тот момент не хватало. Я сказал, что смогу добавить, когда продам каву. Договоренность получилась примерно такая, что я нахожу еще 1050, а Патрик пытается выбить максимальную скидку на выфер. Если же этот выфер взять не получится, то Патрик будет искать другой вариант. После телефонного разговора я перевел 20 тысяч на карту жены Патрика, Инны, и начался процесс поиска мотоцикла. Через два дня после звонка я продал свой мотоцикл, сообщил Патрику, что готов взять выфер, и ждал результатов переговоров с салоном. К сожалению, пока шли торги, эту Хонду уже кто-то успел купить немного расстроились и стали смотреть дальше. Как оказалось, объявлений было немного. Вернее, в эфиры были, но либо без ЭБС, либо год выпуска был раньше 2006 что меня не устраивало. Из всех объявлений более-менее нормальным оказалось только одно. И то мотоцикл находился в Ступино, за 90 с лишним километров от МКАДа, и продавец по телефону сразу сказал, что пластик на морде китайский и одна сторона крашеная. Остальные объявления вызывали еще меньше интереса. Договорились, что Патрик съедет посмотреть тот выфер Ступина на выходных. Но как раз в это время начались сильные метели в Москве, все замело, и Патрик не смог поехать за город. Пока бушевала погода, я искал другие варианты. У меня появилась возможность увеличить бюджет до 500 тысяч, я решил предложить посмотреть еще какие-нибудь модели. Я не знал, как Патрик на это отреагирует, так как смены модели в уговоре не было, а это изменение могло как упростить поиск, так и наоборот внести лишнюю смуту. Патрик не возражал посмотреть что-то другое, но, изменив договоренность, я мог начать скитаться по разным моделям тыкать пальцем на все объявления и так далее. Поэтому договорились, что если предложенный мной мотоцикл окажется в хорошем состоянии, я его сразу куплю, и не надо будет осматривать дальше другие варианты, сравнивать их, искать лучшие и так далее. Патрик осмотрел по моей просьбе Кавасаки Зазаер 1400. Мотоцикл оказался в площадном состоянии. Кавасаки Зизер, 2006 год. А двигатель меняли, да, говорите? В смысле, ну, нужно будет ремонтировать его. Нет, это предыдущий, владелец. Силикон он прошел с местами, где смог? Uh -huh. Это максимум, что я буду сделать. Бак заправили и попшикали его. Вот так и все, да? Yeah. Вот здесь масло давит очень сильно. Прям сильно-сильно. это не есть хорошо. Почему спрашивал, консервировали его или нет? Фу, -фу, -фу, -фу, фу А что он может давить? Ну, может давить, потому что что-то там не так. То есть надо на диагностику на полную управлять. Это есть гуд, и звук какой-то непонятный. Также он предложил к рассмотрению Ninja 636 2013 года. Мотоцикл мне понравился, но у него оказался неисправен блок АБС. И как оказалось позже, по цене мотоцикл вылезал из бюджета. Особенно если покупать к нему новый блок АБС. Потом я обратил внимание на тот самый... Куда смотреть? Почему в объективе текст не написан? Потом я обратил внимание на Kawasaki Z1000SX тот самый, который в итоге купил. Ценник был 510 тысяч рублей. Пробег заявленный 12 тысяч километров. Написано, что падений не было, резина и аккумулятор новые. Звучало все неплохо, на фотографиях мотоцикл мне понравился. Я решил сам позвонить по объявлению и пообщаться с продавцом, чтобы если что-то меня не устроит из разговора, не тратить время Патриком. Пообщались, продавец сказал, что он второй владелец. Купил в прошлом году с пробегом 6 тысяч и накатал еще столько же. А первый владелец купил мотоцикл новым у официалов. Также продавец выслал мне видео осмотра мотоцикла. В целом мне все понравилось, я показал объявление Патрику. И он сразу же обратил внимание на переднее колесо. Продавец поставил в прошлом сезоне новую резину, но на фотографии была еще старая. И выглядела она больше, чем на 12 тысяч километров пробега. Так что были причины подозревать, что реальный пробег больше. Через четыре дня Патрик поехал смотреть мотоцикл и во время осмотра вел прямую трансляцию на ютубе. Из-за плохого сигнала в гараже видео было не очень хорошего качества, но все равно было прикольно наблюдать за осмотром. Я смотрю почти на новый мотоцикл. Также параллельно можно было общаться и обсуждать что-то в комментариях. Патрик, сколько пробега-то? Пробега, пробега двенадцать. 241. 12 541 пробег Оказалось, что у этого продавца Патрик уже покупал мотоцикл полтора года назад Мы опять в том же гараже спустя сколько лет? Год, Год да? В прошлом году это было? Да Мир тесен Кафе оказалась в отличном состоянии, практически новый мотоцикл Ценник был 510 480 готов прям вот завтра. У меня все готовы за 480 завтра. 500. А сегодня? Нет, 500. 500. И Нет, 500. 490. Нет, 500. По старой памяти. По да дружбе можно 500. сказать. 500. Надо 500. Хорошо. Если бы не надо, то Даже если пробег искрутили, то совсем немного. Следов аварии не было. Но все голосуют за 480. Ну, голос за 490, ладно, учу, 495 Резина стоял свежий, аккумулятор бюджетный, фирмы Дельта Очень все любят аккумулятор Дельта, объясните, потому что дешево Настораживал только шум сцепления при выжиме Вот мне нравится, ну, есть, Под конец видео мотор прогрелся и сцепление немного утихло, но все равно довольно громко шумело Патрик сказал, что это из-за мороза и ничего страшного Так как мотоцикл оказался в хорошем состоянии, я решил его купить Патрик сторговал 10 тысяч, цена мотоцикла составила 500. И еще 5000 я должен был Патрику за торг. Я должен был перевести 507 тысяч, 500 за мотоцикл продавцу во время сделки, и 7 Патрику за торг и эвакуатор. В день покупки я был сильно занят и мог оказаться недоступен в тот момент, когда нужно было сделать перевод. Поэтому я решил днем сразу перевести все 507 тысяч Патрику на карту его жены она уже потом перевела деньги во время покупки. Оснований как-то сомневаться в порядочности у меня не было, но за деньги я не переживал. Не то чтобы я очень доверчивый человек, просто люди уже давно работают, и, судя по отзывам, репутация у них хорошая, никаких каких-то косяков за ними ну, не было. Если бы что-то было, думаю, в комментариях, в сообщениях об этом было бы везде написано, и не получилось бы вести прямые трансляции, чтобы там постоянно кто-то не писал в комментариях, сволочь, верни мне деньги. Так что я, в принципе, наблюдал уже за их работой, и у меня не было причин переживать. Что говорит? Александр, ты здесь? Берем, нет, за 500. подкатом. Без подката. А, и без подката. Да, я забыл. А вы с ним обсуждали денег, да? Нет, ничего обсуждали. Был 510, мы такой же брали а, в 2016 там, кажется, году, да, в 2016 году Мы брали такой же с пробегом 5, причем пробег был очень похож, причем были все документы, он тоже обслуживался, Bruce Моторс приобретался И брали мы его за 600, вот, вот ни в какую все, вот, вот 600 Я говорю, родной, если на то пошло, ты его в 2014 году покупал, с 2014 года был или 2014, да? Я тебя покупал его, как сейчас помню, работал просто в КАВЕ, Как сейчас помню, ты покупал его за 585 да. или 575 с АБСом, да. Теперь сейчас подают за 600. Я Ну хоть, ну вот ну, в принципе ради 50 тысяч ступи, тысячу. Уступить, а их уступить. не уступить. было вообще же. Я вот тоже, он как вы, вывесил mm -hmm. его, я его сразу забрал. В том году вообще ни одного. А, а сейчас нет. их что-то не прикрытие, кто-то Нет, взял, ну это да, ну просто вы как бы люди, люди, Я бы тоже же... за 550 продавал. Ну, ну, понятно, люди там уже начали. Патрик, его, что, вот... со сцеплением, это, что со сцеплением-то? Со сцеплением, ну, видимо, масло не прогретое. Не знаю, честно. Интересно. Хотя ничего такого прям. Такое ощущение, что как будто диски сцепления, там, немножко какие-то залипли. Вот. Вроде масло прогрелось, это на до вентилятора мы не а так, ну я смотрю, много мод, по сути. Так что я в принципе даже никаких справок, паспортных, там, фотографий скринов, ничего не спрашивал. По сути, доверил им полмиллиона рублей. Даже не знаю, как на самом деле Патрика зовут по паспорту. То есть, как бы... Настолько был уверен, и в принципе я не ошибся, мотоцикл я получил, и все хорошо. Деньги получены, все очень приятно, здорово. А сколько денег получено? 500 тысяч. Отлично, 500 тысяч рублей. Все, всем пока. Во время сделки Патрик прогрел мотоцикл, еще раз проверил сцепление, оно работало нормально. Осталось решить вопрос с доставкой. Да, сейчас вот забираем за 1000 sx поставили аккумулятор. Вот, смотрим сцепление, вчера шумело Сцепление выжимаю вот. И никаких звуков нет Звуков практически нет Мотор положен На прогреве Сейчас деньги отдаем Грузим в бусик И поедем Первоначально планировалось отправить мотоцикл транспортной компании, но Патрик предложил на выбор второй вариант привести мотоцикл тем же фургоном, который приехал забирать покупку. По деньгам получалось немного дороже, но зато сразу до моего гаража. Не надо было решать вопрос с доставкой по Нижнему Новгороду. Также не надо было сливать полный бак бензином, чего требуют правила транспортной компании. Я выбрал доставку фургоном. Вышла мне такая доставка в 10 тысяч рублей, с учетом того, что Патрик также отдал водителю те деньги, которые сэкономил на обрешетке в транспортной компании. Мотоцикл должен был приехать на следующий день рано утром. В 6 часов утра мне позвонил водитель и сказал, что ему осталось ехать до моего гаража 35 километров. Я собрался и поехал его встречать, по дороге заехал за братом. Всем привет, меня зовут Александр, и сейчас я еду забирать мотоцикл, который приехал ко мне из Москвы. В брата сейчас он придет, спустится и поедем к гаражу водитель микроавтобуса звонил сказал что уже на месте как сложно на камеру то говорить а вот и брат идет здравствуйте бог ты грязный а тут все грязно. теперь короче, видео здрасте а что видео как саши мотоцикл получал а -а -а. ну, вчера когда договаривались я с Патриком говорил ему сказал то что у меня получается ехать вот он стоит. Ваши ощущения, Александр? Я очень сильно смол ногу. А он как бы тоже из компашки или. А, нет, только ну, просто Рост... возится. Там не, не возникает вопрос, почему-то поднес снимать. Ну, что, что Патрик Нирка тоже снимал и тоже там все это дело комментировал, я думаю, не удивится. В виде отчета для Патрика. Слотков не получил. Как понимаю, родное стекло ветровое. Документы СТСК. Это варок продажа за И вам не было <связь> да Это еще без права. Это писать. Мотоцикл, пакет документов и родное ветровое стекло мы получили Рассчитались с водителем, осталось загнать мотоцикл в гараж И тут начались приключения Ну да, Спасибо. удачи Спасибо. вам Берегите себя Как я понял Продавец хранил аккумулятор дома, но не заряжал его. На несколько запусков во время осмотра заряда хватило, а вот мне повезло меньше. Вообще меня предупреждали, что аккумулятор возможно под замену, но я рассчитывал, что хоть разок завестись смогу. Сложность была в том, что гаражный бокс находится на третьем этаже, и затолкать вдвоем мотоцикл весом 230 кг по винту было проблематично. И как назло, свои провода для прикуривания я успел отдать ухоин за пару дней до этого и не успел забрать, так как не ожидал, что мотоцикл приедет так быстро Хочешь кружок что ли? Не ну, да Ну здесь так-то вроде бы... Не, он там скользко Аккумулятор что-то подох Эх, развелся. Здесь же Kickstarter нет Кикстартера нет А еще провода я в отдал И забыл забрать у него Когда ему надо было не убрикурить Провода от чего? Для прикуривания. А -а -а. Так что если что, придется. Слушай, а если тебя разогнать, и ты там, ну, на 30 так стулкача, Не, с толкача, наверное, его можно завести. Ну вообще то, что он не завелся. То, что он уже не завелся, это странно. Я, ну, меня предупреждали, что у него это самое там такой мертвенький. дохленький. Ага. Кстати, розетка есть. 12 вот прикуритель. Ну, так ты можешь теперь это? Курить на ходу? Да. Что -то, что -то раньше нельзя было Ну, раз он не завелся, значит, надо закатывать и думать, как, как завести. То есть либо на этаже его попробовать толкача завести. Ну, короче, Саша только взял новую технику, уже и это. И уже сломал. Аккумулятор не разрядился. Махать, мотор не столкнул. В итоге закатили мотоцикл в гаражный комплекс. А завестись толкача не получилось. Оставили каву в коридоре на первом этаже. И поехали покупать провода для прикуривания. Купили, прикурили, и я в первый раз проехался. Крупный заезд. Только не заглохни. мотоцикл завелся с полтычка, никаких проблем с этим не было, сразу тронулся и поехал, ну прям как на своей трехсотке. Несмотря на то, что мотоцикл на 50 кг тяжелее и на 99 лошадей у него больше максимальная мощность, ну, на каких-то маленьких таких маневровых скоростях он ведет себя абсолютно так же, поэтому никаких сложностей не было. Загнал мотоцикл на третий этаж, поставил в гараж, забрал аккумулятор на зарядку и поехал по своим делам. Позже приехал с заряженным аккумулятором и прокатился немножко по гаражу. Мотоцикл просто огонь. Разгоняется просто феноменально, <свят> тормозит тоже. АБС работает, буквально встает колом. Еще может быть потому, что резина очень мягкая, прямо пальцем можно ее продавливать. Единственное замечание, которое могу сделать, это то, что не было шестигранника для откручивания сиденья водителя. Когда нужно было прикурить, я снял сиденье пассажира, нужно было открутить два винта для съема сиденья водителя и под ним уже находился аккумулятор. И вот эти два винта, ну, они были затянуты слабо, их можно было открутить рукой, но я этого не знал и полез за инструментом. В итоге вытащил все из этой сумки, попробовал несколько шестигранников и нужного размера не оказалось. Потом только я уже попробовал открутить рукой, открутил и смог прикуриться. Но эти шестигранники они, в принципе копейшие. Их в Ашане можно купить, наверное, рублей за 50 какая-то трагедия, скажем так а? Я к этому не был готов да, не Я сумку застегиваю, все, блин, ножку не выпишу Я сумку застегивал Это от это вторая. Что это такое? Я не ты Что я тут? Я не видела, что он сумку застегивает. Ааа, я. Я кладу сутку застегиваю. А, да, да, да, да. Я думала, что он уже готов. Давай заново, держи. Теперь подведем итоги. Я написал Патрику первый раз 17 февраля, а мотоцикл получил 21 марта. То есть на подбор мотоцикла ушло чуть больше месяца. С учетом комиссии на все ушло почти 540 тысяч рублей. Результатом проделанной работы я доволен. мотоцикл действительно вот ну, действительно прямо практически новый. То есть если он вот стоит, вокруг него ходишь, смотришь, ну, вообще не, я не смог найти чего-то, до чего можно докопаться. То есть там не соррапиваем вообще ничего. Но, например, доверившись объявлению, просто отправить деньги продавцу в надежде, что он пришлет, я бы... Ну, не решился, скажем так. А ехать самому это было бы довольно-таки сложно да и накладно. С одной стороны, 20 тысяч рублей за подбор мотоцикла это немало. Все-таки, если мотоцикл более дешевый, то эти 20 тысяч могут составлять значительную часть от стоимости всего мотоцикла но если так подумать, можно потерять куда больше денег, если по незнанию купить какой-то хлам который у вас развалится или может оказаться криминальным и вас его заберут, когда вы приедете в ГАИ и выставить на учет но мне кажется, это не такие большие деньги, чтобы как-то рисковать к тому же, если вы находитесь далеко от Москвы, в вашем городе нет каких-то... Вкусных вариантов, то вы за дорогу, за проживание в другом городе можете отдать не меньше. Поэтому я считаю, что обращаться к Патрику, ну либо к другим хорошим мастерам, есть такие есть, это неплохая идея. Большое спасибо Патрику и Инне за мотоцикл, который я получил.